Так, всем привет, дорогие друзья! С вами Фрэмис, и мы не знаем. Я тут шел, эм, гулял э, с своего прошлого города, там меня выгнали, и вот выгнали меня из зимнего города. Вот теперь хожу, брожу, как путник, что забрал свои вещи, последние, которые были. А это что за что за город такой? Или что это? Какая-то женщина нарисована. -а, -а. А, -а, -а, а тревога сработала. Что ты вообще такое? Привет. Откуда ты привет. вообще? Да, что тихо, вы... да, что я не... вот ше город. Ой. И ко мне в город, смотри, я, я даже на главном в но вы да? да, а, ну меня выгнали с моего города, и... Ты получай. че? кого преступник? Ой, извини, ой, извини, извини, извини, извини, извини, о, так, стоп, тогда... давайте познакомимся, ты вообще что-то... В этом городе вы получаете две заполучки. Сейчас ты получишь. он язык, он забыл говорить. Он в трубочку язык так завернулся. Не правда. Так, стихо, давайте без оружия, алло. Да все, все, всё, без оружия. Мы мирные люди, Клоя, Что за город у вас такой интересный? Я кушать хочу, я город. такой? вот мы, мы такие. Лампа, вы милый город. А, ну все, я прочитал название. Две Леди Лэнт он называется. Да, Леди Лэнт. Ну ладно, я пойду там, посмотрю у вас там, как вот вас дела. Ты что, а меня не хочешь разрешили спросить? О, вы кто, ну? Слышь ты, нужно везде разрешать. А ну, ты жрать, как тебя там, не помню. Ты, кто меня такой нахал бьёт? А что вы своих нахалы? Да вы пожалуйста, подруга. Да ты Хватит идти сюда, глупо. Избивают! Хватит. Вы что делаете? Тихо, чего вы его пьете, алюм? Вам ничего не? А. Он зашел Пустили. даже мне разрешения Пустили. не спросил. Где поклон? Где я поклоны? Не... Обязательно, когда поклон? я заходил, я тебе не поклонялся. Ты подцелуешь Ты что офигел? И вообще то, что я пришел к вам в город, ты должен целовать мне ноги, еще воду пить, под которой ноги мы. Да слушай, ты вообще не знаю. хватит меня бить! Тупой ты! Ты Шофсер, я не знаю, ты желто-лысый, я тебя сейчас согрею. Хватит. Ты подожди, а круг тебя какой алкаш наркоман. Спасибо. Как тебя зовут? Подожди. Меня зовут Натали. А тебя? Я Феликс. Тебя. Хлойка. Понятно, белобруская. От тебя. Угу. Я видел там какой-то мужик еще в шахте был. Да да. был. Да. Этот... А, а из-за чего тебя с города выгнали? Из-за чего тебя с города да. Да, Лунтик выиграли? Выгнали? Слышь, Лунтик, меня не знаю я просто я им не нравился. А вдруг их убил всех. Да, убил сейчас вас убил. Нет, не знаю. его. О. Здравствуйте. О, посмотрите, он, он, он это, Лейва. Хеликоптер. Здравствуйте, Леди Дзинь. Нет, старенький. Это Просто Лея Дзинь? Но... Это Лея Дзинь? Да, да. очень толстые очки, у него очень толстые очки. Вот вот. -то. Ладно, как вас зовут, как, как вас зовут? Как он он человек. Вас зовут? человек. Он не услышал, он, он наверное, зовут. повторю. Он не услышал, повторю. Он как Как глух... вас зовут? Он, он ну, ну, ну, ну, не, не раз ну, с кем? Что поделать что у нас. О, как, а как вас зовут приступайте так хватит, вся болезнь вот написано вижу этот написано этот габри габри ну ладно. Он просто не слышит. Да. это очень опасно, потому что... Это кто? Ладно, это что? я пойду... Там. Это... Какая если у вас тут надевает? валюта? У нас видите, коины. Если вы видите, что за коины? Человека, ну, ну вот, смотри, тут третий у третий нас есть коины 50, есть там 5, 100, 300... Э, у сотни. меня были другие там, монетки. А -а -а. Это Ш наша шизичка. Да, это, это хороший человек. человек. А, а это у меня вот нет кирки. Кто у вас тут кирками Я Маринет. Это а, маринет, а не можешь кинец. дать в долг. Сколько там кирка стоит? Какая имя? Деревянная пятьдесят. А, а, а вот Ой. такая вот железная. Железная 500. Три сотни. Ну, ну вдолг, вдолг, в долг, долг, долг мне надо. <связывая> он долг? мне отдаст деньги. Адам, <связывая> на тебе Ладно, вот. Вообще, а сегодня будет проводиться везде, вот эта да. вот игра. Я, я, забыл, волну... я забыл, какой зовут, но будет проводиться эта игра. У меня просто немного сказалось, я не помню, как зовут эта игра. Но вот она сегодня, эта игра будет проводиться. Да, вы, мэр, у нас болеете, ну, в общем. Да. А этот, это у нас, знаешь, главный болезнь. А что у вас за броня? У нас броня. Или доспехи? Ну, какая-то. Да Броня А где У-у-у, маринетку она... Mm -hmm. А, а не, ее в нет, ее выбили из ящиков. Она делает, потом я их положу в секретные ящички, в секретные шкафчики, потом я из этих секретных шкафчиков поигрываю всегда. А деньги? В долг. потом отдашь. В дом, а потом отдашь? Точно? я не варюсь к вам, как ваша мэра. Сидит в мэрии, жрет куча денег, зато ничего не делает. О, деньги. Я же знаю такую. На две рублей больше. Какой медсестры? Самая девушка, ты себя Возможно, болеет Лейденис, мам. Давайте мы вылечим. Да, от меня, вы чего вовсе не... на говно. Продай мне киркул. Д... Деньги. Нет, так... железная ужасная, она не добывает. Да, она не, она не ломает. А какая там... Дорогой мэр, Чужие... мне нужно разрешение на то, что я Дально, имею право... Мэр... На то, что мэр... я медсестра... Мэр... И... Что мэр... ты говоришь? Том. Дай какая кирка у тебя Даю, даю. Дай алмазную, я дай не пожалуйста, не давай обмен, сделать. я тебе алмазную за 300, а угу. потом отдам тебе да, еще 200, стой, угу. Марина, Сейчас. Я... мне надо ее взять, пойду, а, а, мне не, кстати, ты, мне должна, ты мне должна кстати еще 200, потому что железная стоит э, 300, а я тебе дал 500, Ой, держи. мне еще 200, Маринет. 3 сотни она стоит, что, Маринет, надо тебе? Мину, а алмазную а давай мне. А у кирка, которая есть. Сколько она стоит? Тихо, я первый по очереди. Я первый. Давайте, так, кто я там? Я вообще первый. Давай Стой, Маринет, Маринет. Маринет, мне, мне. Мне больше. самую дорогую кирку. Вот. вот. А Отойди. вот тебе это, я потом где то 200 рублей занесу. Вот. Mm -hmm. Выгодно. Я самую Какие подумаем. рубли тут коины? Самую что? лучшую. Самую, самую лучшую? Самую крутую дед. мне. А ну. алмазную покажешь. За давай. сколько? За 5. Бежим, Одну бежим, бежим. Так. Ну давайте, давай, сколько О, на все, добываем, да. добываем. Держи. Блин, даже там надо себе хоть... какое-то иди, иди, иди, иди, иди, уже дал. иди, иди, иди, иди, иди, иди, о, вижу, вижу, вижу. Ой, когда можно. будет мини-игра, мэр? Мини-игра, я не еще считаю. не... не, не, не у меня ничего нет. Хотя в этой мини-игре можно... <coughs> Хорошечно подзаработать. Ладно. Эта руда очень редкая. Всего лишь что за... 10 штучек добыл за... М -м, так, мы можем... За 10 получить 500. Капец. Так. Кто тут такой слепой? Ты что, слепой что, что ли? Не надо? видишь, что тут труды много? Ушел. Берем у тебя немножко ее. Нет освещения. Был mm. мужик и нет мужика. Так. Не Да бывает. Так, так, так, так, так, на, -на, -на, -на, -на. -ху -ху -ху. десять труд нашел я. Так. Десять это мало, хотя бы мне надо еще, чтобы взять две сотни, да, две сотни, чтобы отдать Маринет за кирку, получается. Это где люди? Кто знает, где Маринет? Что? <говорить> Мэра, когда меня <мини> игра будет? <говорить> Сколько? Одиннадцать. Одиннадцать. Найди Маринет, быстро. Натали. Так, ты где? Натали, ты где? Ты так. Неплохо. Ой. Так, так, так. Может она у себя тут? А где она? Там где она? где она? Вон она. Ты что, не видишь? Там это где? Вот тут. Тут это? Да, когда она будет. Скоро, не переживайте. Миллигра будет скоро. Вот мне нужна Хлоя, а ну, не Хлоя Маринет. Маринет, Кирку, дай мне, дай мне Кирку, железную. Железную, ну ладно. Сколько там, три тысячи? Ну, какие три тысячи? Ну, а сколько он стоит? триста, ладно. Что могла заработать? ладно. Ладно, Это, блин, я проголодался, надо покушать. Так, кабминчик. Мне надо две сотни. Маринет дайте остальное. Отменяем вот так. Пока. Маринет. Я сзади. Ой, точно. Не видел тебя на. Спасибо. Вс. Мэр. О, Мэр Натали. Вот она, Натали. Когда будет игра? Да. Что сейчас будет игра? О, давай. Уже Ура. темнеет. Да, то мы скоро все с... вообще. Ура! Ура! Играйте! Игроки, да. э -э люди. Люди и игра. Нас, нас? Два... В... игра. Габриэль. Граммель, а что за игра может, объяснить нам правила? Ну смотри. Ну, берешь, бьешь и убиваешь. Да, нужно, нужно, нужно остаться последним выжившим. Так, Габриэль, ты слышишь нас? Заходи играть или слепой. слепой да ты или заходили во нет все ходи без оружия надо покупать было Ой, я... мы тут не, не, не фонд благотворительной помощи Ой, ты да, можешь, да. нужно оружие идешь покупаешь где покупать ну слепой ну мэр когда что там или что ты там будешь делать один два три Получай. Получай. Минус. Ой, Габриэль очень сильный. Ах ты. Нет. Габриэль. Так. крыса крысенок задний сколько людей осталось не знаю сколько людей Мы... осталось А где это по-моему я один Мы... нет маринет второе я второе до Разве... этого я второе Разве... я второе Варвард? а третье я не знаю Купите ну, так. Давайте да, мы скидываемся при, при, на новые уши к этому время. Типа? Да ты просто глухой. Это вот означает глухой. Иди купи Давай что? Я продаю еду. Где И это? А мне ты второе. Себе? Где оружие? А третье маринет. А сейчас, погоди, глухой, просто пошёл, уши пошёл, купи пошёл, себе. Я Сейчас у меня тут все сворует. Давай, так, получается, 16 на 50. Сколько у нас? Да ты... 800, ну давай. Так, у тебя 800. Купите новые уши, Габриэля, люди. Вам денег не жалко, новые уши, Габриэля, купить? 800. Давайте купим новые мозги. Так, 500. Ага. О, мне бы повторить, Так, всё, дайте мне открыть мой бок классный меч. Ай, ты чё, офидела? Боже, мне опять попался этот нагрудник. О, давай я тебя куплю. Давай. За тысячу. Ну так-то он дороже стоит. Ну ладно, если за Давай за... Ладно, за две тогда. Габриэль тупой, слепой, глухой. Давай, мне. Да уйди отсюда. Потому что ты новенький, Ну, он вообще стоит краса. Ты сейчас с города вылетишь, обезьяна. Ой, пойдем мне обменять. Тогда надо, я тебе сейчас еще скину, пойдем обменять. Вообще крим. Пойдем. Крим. А ты новую песню про Олега слушала? Да не пей меня, я сейчас тебе лицо сломаю. Я тебя сейчас сзади. Ребят, никто а не знает, где оружие сражает? покупать. Да, ты, да, у Маринет. Он да, Глухой, он просто глухой люди. Не подсказывайте да, ему, он хватит. просто глухой. Он не купил себе да. новые да, уши. смотри. А у нас этот... Хватит, все, идите копать копайте. Так нам. Да, ты еще русскому не Так, смотри, за две, да? Да. Так, еще? 500. Угу. Uh, так, здесь триста, четыреста, так, двадцать, сорок, шестьдесят, Так, здесь 80, 90, сто И вот. И это получается ровно 1000 За две же. Да, вот 100 тысяча, yeah. получается yeah. ровно. Yeah. Да. Блин, такая классная броня. Ладно. Где здесь? У вас нету отеля, может? Вот у нас в городе отель, у вас в городе нет отеля. У нас Где бы поспать, да? Ну вот тут буду спать. У меня? Да, вот здесь буду спать. Все. на лавочке. Я в Сибири родился. Сейчас я прилягу. О. Да, вот бедняжка. Может, меня подселись к себе? Так давай ко мне сиди. А, да. Ну, пойдем. Я тебя звал. Пока, Хлоя. Тебе не кажется, что мы как-то чуть-чуть похожи? Ну, что то есть. Свалил отсюда, я сейчас Мэр, тут твое личное пространство нарушают. Ты чё, нахалка? Чё, дубасить её, Где глухой Габриэль? А где глухой Габриэль? Ну, так, сюда. поедим мясо и уходим все. мы нельзя мы, сюда. Да, да. Да. Как тебя подарок. Там не помню, да. зовут. Как тебя зовут? Шучу Девочка. Спасибо. спасибо. Я Хлойка и Хлойка, надеюсь. ты будешь моим заместителем, да. секретарь мой. О, спасибо. Хорошо. Как раз В, кушать аноним... захотел. Кто-то анонимный отправлял запрос на то, чтобы вам дали мне карту. А ну, на этом будем Люди заканчивать. Да. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Адриан. Всем удачи и всем. Пока-пока.